Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Mm -hmm. Как хорошо спится мне мои кроватки? А, ладно, доброе утро. Пора вставать. Всем привет, дорогие друзья, и подписчики мой канал, меня зовут Олег, и сегодня я продолжаю. То есть, ну, начинаю снова снимать свою жизнь в чудесном городе Меракулс. Адриан куда-то свалил вместе с мистером Багом и передал мне талисман. В целом, сегодня дома никого, агресса, дома никого нет. Домигростер никого нет, поэтому все хорошо так. Можете к вами гулять, потому что пока темно, блин, нужно сейчас будет пойти найти еду для Дейзи. Я пока найду еду для Дейзи. Так, манун, наверное, спит, или не знаю, Ладно, не будет ее тревожить. Где-где где лежит картошечка? Ладно, пойду на улицу выйду. Ух ты, же здание души перестраиваю. Елки волчок. Ман... Павлин или пражник? Да, да, да. Че за леди, бражница? Я леди моль Леди моль елки-палки. Не нравится мне леди моль Тики, тики. Орико, Дейзи, прячемся. Надо свалить. Хорошо, когда есть выход. Давай. Мне понадобится парочку талисманов. Трансформация. Тики, станцов. И пока ты крепись, я... команде у Благодаря Саше. Обжорочку маленькому. Так. Талисман размножения. Чтобы... Быть всегда и везде. Мулу, пошершим, Мулу, тики, слияемся. И теперь я мультибаг. Это мне надо, если на всякий случай мне придется, мне придется теперь смотреть суперкота, пока суперкота нет. Так, лири елки-палки, ты меня напугал сейчас. типа тихо, грусти отсюда. Волчок, ты добрый? Что забрал? Ты, бра, волчок, у тебя флешмоб. Волчок. Не его, ешь его. Не ешь меня. Да волчок добрый. Погоди, ты бражник? Ты объединил талисманы? Я леди Моль. Леди Моль? Типа, слияние Моль с Павлином? Да, что ты такой а, тупой. А Павлин где? А Павлин где? Почему ты Моль? Когда, а Павлин куда пропал? Ну допустим я мультибак, мульти от слова английского слова мышь, а бак от э, слова леди или мистер бак или месье. Понимаешь? Вот я мультибак, а ты. Ну ладно, типа, ну мы тебя не осуждаем за такое, за такое наоборот теперь надо на, надо этот погоди. А теперь давай талисманы. А талисманы? А давайте. Ну да. ну да. да, да, Свой? сейчас я... Ну, что такое такой тупой? Кор... Ну ладно. Сейчас. Ладно, прости меня. Брат. Ты что ты тупой, что так долго? Что так долго? Я уже думал, ты меня Потому никогда что не... Что ты тупой оттупел от себя. Я твой... Так, мне нужна помощь. Так, я убежал. Тики, Мулу, раздели... Мулу, Тики, Тики, разделись. Давно я не трансформировался, уже запутался в словах. Так, тики, прячься. Так, к к кушай камамберус, прокпор, когти. Так, вижу этого волчка, и, и вижу леди Моль. Эй, ты, леди Моль. Как тебе, вкусно? Что, кто Я мультинуар. <связывается> Вообще, ты меня как бы запарила. <связывается> Палкой по башке. А супергерои? Я, конечно, временный заменитель мистера Бага, но... Ну тебе даже некоторое не приходит, потому что ты тупой и бесполезный. Никого <связывается> нету, видимо, в городе, ну ладно. Так. Волчок и сам справится, знает. Он такой волк. Погоди, это Синтимон? Пас, на него, ну ты что-то тут... Ты такой... А тебе зачем? Мне надо. Мне нужно. Нет, это человек по мой, конечно же. Ждились. Хотя нет, я не буду говорить, кто это. Прячься, плак. Так, трикс. Да, трикс. Мулу, слиемся. Мультимыш фокс-мышь кронос ладно ладно мне нужно дождаться кого-то из супергероев и потом с ним встретиться mm -hmm. так пока разделись x ай умножение Тики, давай, Мулу, прячься, Фокс, Трикс, прячься. Надеюсь, кто-то скоро в ближайшее время супергероев придет. я говорю, не все уже во всем запутался. Волчок это Синти монстр, потому что у него нету предметов. Логично. но Куда более логично, то, что мне мешает бражница. Надо отвести бражницу. Я применяла. А, ж... серьезно, разделись. Тогда я успел силу применить, не напомнишь мне? Давай. Lucky Charms. Огнева. Хм. Попробуй завести их в дом. Да, их в дом в Крестен. Адр... У меня мало времени, я скоро перевоплощусь. Как плохо. Грустно и Пойду перевоплощусь до дома Крестов. А так Ренушанс. Ренушанс. Так рену шанс. Готов. Где же эта бражница? Точнее, леди Моль. Я в красном доме... Так, никого нет. Это в... в красном доме и Маринетта Греста. Здравствуйте, Габриэль. Вот и рыбка. За крючок. Так, забегу в комнату Маринет. Двери бывшую... узкие. Бывшую... Скала, бывшую, бывшую комнату Маринет. Бывшую комнату Маринет? Наверное, вот это. Поверю. В комнату Маринет не так, Бражник в ловушке, все. В целом оттуда больше нет выхода. Осталось самое легкое разобраться с супершан. Супершан же я примен... Ладно. Пора разобраться с волчком. О, Но для этого мне поможется размножение. Мультиразмножение прошло успешно. Мой мультиклон. Вот тебе камень чудес Суперкота. Объедини их. Так, не хватает последнего третьего клона. Так, чем меньше, больше народа, больше кислорода. Держи камень через лисы, которые дыруют силу иллюзии. Вот тебе ягодки. Объединись с мышкой. Мусор мышка моя подобрала быстрее лиса так встрейся ну что ж мои мультиклоны мои мультиклысы в атаку на волка разделись тики мул слиянием удачи ножницы я знаю что с ними делать разбираемся быстро с ним Быстро, смело, только Я не шумиди. смейте на него мультикод. Мультикод, не смей на него применять катаклизм. Ну, быстрее, получай ты, бесишь. Так, когда у него останется чуть-чуть здоровья, код, применишь на него катаклизм, окей? Ладно. Мультилиса, можешь на него иллюзию применить, если хочешь. Давайте практически разобрались. Так. Давайте, леса... Вы можете, если что-то лесом, перезаряжать, если что, леса. Так, давайте, давайте, Использует... практически добили. Нет, Использует... сейчас, я скажу, когда я, лезь... когда, я скажу, когда. Чтоб он не смог возрядиться. Давай, кот! Использует... Все? Классно. Ух, чудесный старбак месье Мульти Крыса собак ну что ж получилось и с тобой тоже получилось. ладно мульти объединением так так так ну все получилось ой у меня 40 секунд по тихой грусти праздник тоже в ну его тоже ну конечно мы супер шанс мой супер... супер шанс пропал ну Молод... вот так, с разделитесь. С елки Тики, ёлки-палки, вас забываешь всех. Ладно, Мулу прячешься? давай, Тики. Антоша! Антоша, ты что здесь забыл? Антоша? Все, пошли, Антоша. Манон на крыше, что ты делаешь? Допустим. пусть. Тут, надо будет. О, ну, привет. привет. Привет. Короче, я сяду, буду смотреть макароны, буду сидеть смотреть макароны. Я болею, поэтому какой буду да, сидеть я. смотреть телевизор и есть макароны. Одна.